Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как сделать дверь на ключ-карте. Вот она, моя модель, абсолютно полностью без скриптов. Вот, это читатель карта 1 и читатель карта 2. Левая дверь и правая дверь. Обязательная часть в левой и в правой двери, что ä, ль, правая, дверь, д, правая дверь должна смотреть в рамку. Для этого нужно вот шоу ориентейшн индикатор и в левой двери тоже должно смотреть в рампу теперь давайте сделаем скрипт local фрейм, local doors и local readers теперь везде расставим равно скрипт parent frame frame Равен скрипт parent doors door, left door, The frame, равен, doors, doors, left door, frame, плюс скобка открывается, doors, left door, The frame, look vector умноженный на ноль целых одну десятую. Теперь копируем эту строчку, вставляем райдер. Right Теперь, что мы делаем? Фрейм, фрейм, фрейм. Опен, дверь, опен, плей, ожидание. Уже снизу минусы. Так door close, play ну сейчас будет уже основная функция прикоснулся, подсоединить функцию и hit если блин равен false, значит иначе Борс Денайт Плей Дверь Дверь Теперь копируем это все Вставляем, но тут уже пишем 2 Так, погодите Погодите, погодите Я еще тут не дописал так теперь мы все это копируем и уже вставляем сюда но как же нам сделать чтобы он принимал сразу несколько карт допустим то есть нам нужно чтобы он принимал несколько карт для этого мы копируем вот эти вот четыре строчки пишем тут else. И нажимаем Enter, и теперь мы тут переименовываем, но уже в 2: то же самое и делаем в строчке выше или ниже, в зависимости от того места, где вы начали делать так, теперь делаем так, и допустим ключ. Карта 3. Теперь проверяем. Ключ карта третьего уровня. Не подходит. Ключ карта Ой, кое-что забыл главную часть, они же мгновенно сейчас открываются. Вот так вот. Бочка не тут поместил. Вот так. Вот, карта 3. Сказываю, снова не принимается карта 3. Сейчас я сделаю рамку побольше, точнее поменьше, чтобы она открывалась без всяких ошибок. Потом, значит... Вот так. И читатели посередине поставлю. Вот если вы пробовали взять готовые модели дверей, и вы хотели изменить там, допустим, радиус открытия дверей, и вы видели длиннющий скрипт, вот вам, пожалуйста, маленький, ну как сказать маленький, там он был, наверное, я не знаю, если вообще есть в Toolbox такие двери, которые открываются, но у меня же такой вот маленький раз скрипт, маленький два скрипт. А это уже функция, это можно не трогать. Ну, всем спасибо за просмотр. Зовут меня Инфернус. И всем, всем, прямо всем пока.